Я Валин Малышев, здравствуйте Сегодняшняя тема Зависимость от глаз и взглядов Когда вы гуляете по парку Идете на работу Едете за рулем автомобиля В общественном транспорте Стоите на улице Даже на своем собственном балконе Гуляете собакой с детьми идете в ближайший магазин, либо стоите на остановке. Вы всегда чувствуете взгляд окружающих. Вы всегда чувствуете, что на вас смотрят, вас оценивают, вас возможно критикуют, обсуждают. И вы боитесь, волнуетесь, опускайте взгляд, либо сверлите напротив взглядом того, кто сверлит, как вам кажется, взглядом вас. Вы заполнены, вы в смятении. Обратите внимание на один очень важный аспект. Те моменты, когда вы кого-то ищете взглядом, а вас кто-то находит, когда вы чувствуете чей-то взгляд, либо пытаетесь уловить того, кто смотрит на вас, вы теряетесь. Вы ни о чем не можете в этот момент рационально думать. Ваши мысли сконканы, в голове бардак. Настоящий хаос в душе, вы взволнованы. Вы думаете лишь о том, что на вас кто-то смотрит, как вы выглядите, что вы делаете. Не опозориться бы, не быть осмеянным, что подумать, что скажут. Мы всегда ищем взгляды те, которые ищут нас. Мы всегда смотрим в глаза, и это большая ошибка и ловушка. Когда вы людям смотрите в глаза, мы пытаемся что-то прочесть. Иногда даем прочесть себя. И в эти моменты мы теряем ориентацию в мире и в пространстве. Мы подвержены влиянию чужих глаз, так называемых наблюдателей, которые за нами смотрят. Они могут видеть нас, увеличить на стекло, либо вринуть за бинокль стоять за углом, за деревом, сидеть на лавке напротив, смотрите за окна напротив вашего окна. Мы можем их видеть, можем их не видеть, но мы всегда... Ищем тех, кто ищет глазами нас. Боимся, но ищем. Это выбивает почву из-под ног. Это не дает жить, не дает сориентироваться и не дает возможности принимать верное. Очень важное интуитивное решение. Мы не слышим интуицию, мы не видим ничего вокруг. Только глаза, только взгляды. Гуляйте его по парку. С любимым человеком, возможно, с ребенком. Вот вы приближаетесь к компании каких-то людей и ваш разговор меняется, вы начинаете немного себя неуютно чувствовать, переглядывайте с теми людьми, со своим собеседником, берете за руку ребенка, либо делаете то, что уже не можете контролировать, нет ничего опасного и глупого не делаете, но вы замешкались, заволновались, вы потерялись, потому что вы боитесь за репутацию, за свой внешний вид, за своего собеседника вообще за то, что они увидят, что подумают, что скажут и что будут говорить за вашей спиной, когда вы пройдете мимо. Этот взгляд наблюдателя меняет, это квантовая теория. Но чтобы вас это не меняло, вы должны привыкнуть к тому, что взгляды не меняют вас и не имеют никакого значения, а главное, что эти взгляды вам мешают. Я рекомендую не смотреть в глаза. Не искать чужие взгляды, не ловить их. Смотрите куда угодно, на одежду, на руки. Смотрите на вещи. Смотрите куда-нибудь в сторону отрешенную. Но что делаю я? Это моя собственная формула. Спокойствие. Я не смотрю на людей вообще. Я вижу силуэт как бы боковым зрением. Я не обращаю внимания на человека. Я спокоен. Я слышу его голос и вижу его присутствие. Все, я глаз не поднимаю. Я спокоен. Его взгляд меня уже не волнует, а мой взгляд не волнует его. Я тотально спокоен и свободен. Я прохожу мимо любой компании, не поднимая взгляд, не ища глазами взгляды их, я их не осматриваю, не изучая. Мне абсолютно все на что они подумают обо мне. Я цинично не рассматриваю ни одежду, обувь, чистоту их рук. Убраны с волос, их не одежды. Насколько дорого они от или а будут такие часы, какой телефон. Мне на это наплевать. Я просто чувствую рядом человека. Если мне интересен, я поздороваюсь, подниму глаза, улыбнусь. Если нет, пройду мимо. Но я всегда стараюсь обходить стороной встречи взглядов. Чтобы они не пугали никого. Чтобы они не поведели меня из равновесия что мне позволили мне спокойно ходить, и гулять и жить рядом, я не смотрю больше в глаза и на людей. Я увожу взгляд в сторону, смотрю на природу, на небо, на птиц, на животных, на деревья, на растения, на солнце, на луну, на что угодно. Только не на людей, которые завидуют, злятся, обсуждают, лгут. Которые ничего, по сути, хорошего не желают, лишь цинично вас осматривают, как будто бы вы... Какой-то товар в ближайшем супермаркете и ценю, в чем вы одетые ободы, что у вас в кармане и что у вас в голове. И это не дает жить, это не дает гулять, не дает существовать и спокойно расслабляться. Я теперь над этим. Я теперь вне этой системы. Я в стороне, я в своем собственном, счастливом, чистом, безупречном мире, где нет взглядов, которые мешают, говорят из себя, которые приносят голову хаос, отбирают покой и возможность трезво оценивать ситуацию. Я свободен, я теперь мимо прохожу. И думаю о своем, абсолютно не запинаюсь мыслями. Я свободен, я спокоен. Я достиг гармонии, полного равновесия, так называемого баланса. Они часть моей системы, но они не системы. Система – это я, мой мир – это я, а люди – лишь юниты, пиксели на экране, который имеет место быть в моем мире, но не являются его частью. Я сам создал свой собственный мир, духовный, ментальный, какой угодно. Он великолепен, и безупречен. Попробуйте взять за основу мою формулу жизни. Не смотрите в глаза, но поднимайте их тогда, когда видите близкого, родного и дорогого вам человека. Не ищите взглядов прохожих, неизвестных вам людей вообще, чужих вам чуждых и неприятных вам личностей, обходите стороной взглядом, не смотрите на одежды, на их вещи, не интересуйтесь вообще тем, что находится вокруг них, смотрите сквозь и не замечайте, и наслаждайтесь наконец миром, природой, прогулкой, своим делом, своими мыслями, занимайтесь собой, потому что ваш мир – это только вы, ваша вселенная – это только вы, ваш космос – только вы. А люди, они в своем мире. Не мешайте им не пускайте их в свой, если они того не заслуживают. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.